Всем привет, друзья, с вами Чайок ТВ. В этом ролике я вам расскажу супер интересную информацию, которая касается обновления. А именно, то, что обновление уже вышло в игре. А именно, то обновление которая с картой Airship. Но не спеши в плеймарке, это потому что ты там ничего интересного не увидишь. Ну а все интересное будет именно в этом ролике. Но для того, чтобы понять абсолютно всю информацию, тебе нужно досмотреть ролик до конца. Потому что вся информация, которая будет содержать данный ролик, тебе понравится. И наверняка заставит тебя улыбнуться. Ну а так как ролик правда годный, он очень сильно интересный и с полезной информацией, я попрошу тебя лайк авансом. И также, пожалуйста, подпишись, если ты не подписан. Ведь 65,5% зрителей смотрят мой канал без подписки. А это очень большое количество людей, которые не подписаны на мой канал, но смотрят мои ролики. Но у меня есть мечта, это 50 тысяч подписчиков. Поэтому подписывайся, пожалуйста, ты меня очень сильно поддержишь. Ну а мы приступаем к сути этого ролика. Поэтому я скажу тебе спасибо за лайк авансом и за то, что ты подписался, если ты был не подписан. Приятного просмотра. О новой карте Airship в игре Among Us мы узнали аж 4 месяца назад, а именно 11 декабря 2020 года. Это уже столько времени прошло. Когда вышел трейлер, поднялся огромнейший хайп, потому что у всех новая карта вызвала положительные эмоции. И все начали ее прям очень сильно ждать и очень сильно активно обсуждать. Но однако для хайпа новой карты Airship это было лишь начало. Потому что просто гигантский хайп над этой картой был тогда, когда Among Us вышел на Nintendo Switch. Данная история случилась в середине декабря 2020 года. Among Us вышел на Nintendo Switch. И тогда все игроки на Nintendo Switch обнаружили... Вообще нечто невероятное. Нечто неожиданное. То нечто, что мы ждем уже 4 месяца. А именно, новую карту Airship. Каждый, кто играл на Nintendo Switch... Мог поиграть на новой карте Airship. И тогда все вообще подорвались, все вообще такого не ожидали. Но однако для компании Nintendo это был огромный скачок. Потому что тысячи людей покупали Nintendo Switch для того, чтобы просто поиграть на новой карте Airship. Когда Airship вышел на Nintendo Switch, я думал то, что это был такой рекламный ход, чтобы все покупали Nintendo Switch. Ну или просто разработчики хотели на нем сначала затестить новую карту в игре Among Us. Однако потом они начали писать, то что на данной карте был баг. И я думал, то что просто на новой карте что-то багануло. И на тот момент мы не знали, то, что разработчики так сильно умеют закосячить игру. И я думал, то, что ну ладно... В принципе ничего неожиданного. Новая карта совсем свежая, и на ней мог произойти какой-либо баг. Но все оказалось не так. Конечно же, на новой карте Airship было просто дофигище багов. Но самый главный баг был ⁇ это сама новая карта Airship. Оказывается то, что тогда разработчики не хотели выпускать новую карту. И просто в этой игре были файлы обновления. Но однако, когда вышла игра на Nintendo Switch, все эти файлы открылись и каждый мог играть на новой карте. И с того момента мы узнали то, что разработчики просто гении по тому, как они умеют косячить. Но самое интересное во всей этой истории, это именно то, что уже тогда новая карта Airship была загружена в игру. Но тогда никто об этом не знал. Но была небольшая проблемка, а именно то, что новая карта Airship была загружена только на Nintendo Switch. Ну а с Nintendo Switch не получится посмотреть файлы игры, и именно поэтому нам пришлось ждать. И после того, как разработчики убрали новую карту Airship с Nintendo Switch, мы потеряли всю новую информацию. Но лишь с недавнего времени разработчики начали активничать. А именно то, что они начали спойлерить нам новую карту. Ну а спойлеры не были такими, то, что разработчики нам показывали записи с новой карты, потому что мы и так уже все знаем. Спойлеры были для тех, у кого есть компьютер, потому что именно с компьютера можно посмотреть 2D текстурки игры Among Us. Потому что если мы зайдем в файлы игры, то мы увидим новые текстурки, которые будут в грядущем обновлении. Но пока мы можем увидеть только меньше из того, что присутствует уже в игре. Потому что все остальные текстурки нового обновления очень сильно засекречены. Но однако разработчики сделали специальные сервера, на которых можно играть на новой карте Airship. Но здесь есть один нюанс. На данном сервере может поиграть никто. Только разработчики. Но однако эта информация нам дает знать то, что новая карта уже есть в игре. Просто новая карта Airship очень сильно засекречена. И именно поэтому мы не можем пока на ней поиграть. Но однако на ней уже активно играют разработчики на секретных серверах. А вот это маленькое обновление, которое мы получили 5 марта, было выпущено специально для того, чтобы потестить кусочек обновления. Ну а когда разработчики уже начали тестить, они увидели то, что в игре дофигища багов. И именно при обновлении разработчики и добавили свои секретные сервера, на которых они могут играть. И сейчас разработчики сами играют для того, чтобы увидеть какие баги присутствуют в игре для того, чтобы их пофиксить. Ну а теперь вспоминаем декабрь. Разработчики очень сильно накосячили, но и также продолжается до этого дня. То есть, выпустили маленькое обновление, оно полное косячное, вы сами понимаете что. И в декабре они выпустили просто игру, а как оказалось, на ней была новая карта Airship. И пока они не пофиксят все новые баги, которые есть на карте Airship, они не выложат ее даже в бета-тест. Но однако, супер важно то, что теперь новая карта Airship есть абсолютно на всех устройствах. Просто новая карта Airship очень сильно спрятана. Именно по этой причине мы не можем на ней поиграть. Однако на ней активно играют разработчики. Но мне кажется то, что прям столько времени мы не можем поиграть на новой карте Airship, потому что разработчики просто заигрались на новой карте. Ну а на этом ролик подошел к концу. Я вам рассказал о том, что новая карта уже есть в игре. Она абсолютно на всех устройствах. И причем на новой карте уже можно поиграть. Ну, если ты разработчик. Но если ты досмотрел ролик до этого момента, значит он тебе понравился. А это значит то, что нужно поставить лайк под этот ролик, потому что я очень сильно старался. И также подписаться, если ты не подписан. И также посмотреть все остальные ролики на моем канале про игру Among Us. И также, естественно, оставь свое мнение в комментариях по поводу этого ролика. Потому что я читаю... Все комментарии и мне будет интересно Почитать твое мнение Ну а с вами был Чайок ТВ Всем спасибо за просмотр, всем пока-пока